Как улучшать зрение на улице? Первое, надо расслабить мышцы лица. Лоб, брови, веки, глазные мышцы, если умеете. Можно позевать, это отлично снимает напряжение с глазных мышц. Выкинуть из головы ненужные мысли и сконцентрироваться на работе глазных мышц. Переводим взгляд на отдаленные дома, либо вывески. Расслабленно смотрим и поморгали расслабленно, чтобы глаза смогли перефокусироваться вдаль. Ничего страшного, если все расплывчато. Это как прийти в тренажерный зал и начинаем с маленьким весом. Щуриться нельзя при этом. Если щуриться, косые мышцы глаз не расслабятся, так как будут под напряжением. Очки тоже снимаем. В очках функция аккомодации не работает. Так мы смотрим на разное расстояние и пытаемся расслабленно сфокусироваться на отдаленных объектах. Так мы приучаем зрительную систему правильно работать. Мозг автоматически будет посылать сигналы перефокусироваться.